всем добрый вечер мы из украины в эфире канал творческого пчеловодства мы начинаем наш стрим общения постараемся соблюдать традицию, вернее не, не традицию, а такую схему, как я на прошлом зуме предложил. В обсудим в начале каждого зума последующего будем как как повторение прошлого прошлого зума, потому что бывает серьезные вопросы, интересные, не все успеваем обсудить у кого-то После просмотра дополнительного уже в записи могут возникнуть какие-то э, нюансы, какие-то уточнения или кто-то не успел высказаться. Поэтому начало последующего зума будем посвящать. Алло, алло, звук пропал у вас. Я пропадаю? Алло, как меня слышно? Да, пропали вы. Вот сейчас, сейчас слышно хорошо, ну пропадали. Сейчас. Ага, Чуть черт возьми. Хорошо, ну в общем, в принципе, понятно, да? Начало сегодняшнего зума и последующих зумов будем обсуждать. Уточнять прошлую тему, потому что не все успевают высказаться, у кого-то какие-то темы появятся, вернее уточнения, нюансы, так что, или кто-то не успеет высказаться, значит, тема была довольно оживленно воспринята, селекция породы, расы, то, что нас сопровождает наше практическое пчеловодство, на протяжении каждого сезона и каждый пчеловод заинтересован конечно же в выборе какого-то такого ну наилучшего варианта в плане в плане породы пчел линий для того чтобы получать максимально положительные результаты по рентабельности так что пожалуйста по этой теме, то, что мы обсуждали в прошлом зуме, традиционно начале уточним некоторые моменты. А моменты эти будем уточнять из присутствующих в данный момент. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, у кого какие уточнения были по прошлому нашему общению. Владимир Егорович, добрый вечер всем. Да, Петя. Добрый вечер. У меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, как вот пасеку, допустим, 50 семей перевести на новую породу пчел и за сколько это лет можно сделать, и каким способом? Ну, в принципе, смотрите, в том в прошлый раз я как раз и подчеркивал этот момент, что если мы в этом году купили плодную молодую матку какой-то новой линии, новой породы или вообще хорошую такую рекордистку по репродукции, по показателям всем, то, что нас интересует, ройливость, райливость, злобливость, медопродуктивность. Ну, то есть, одним словом, мы получили новый репродуктивный материал, новую матку. Формируем отводок для того, чтобы максимально безболезненно, не рискуя, без потерь подсадить плодную, матку, ну, ценную, постарайтесь вот это, эту тему, заменить ее в основную семью, вообще не брать во внимание. Потому что рискованно, очень рискованно подсаживать матку, тем более если она ценная и вы хотите от нее увидеть на будущем серьезные результаты, то есть чтобы она себя проявила. Значит только отводок без летных пчел. То есть формируйте отводок на печатном расплоде, на молодой пчеле и туда без проблем фактически 100%. Сколько не работает с подсадкой маток плодных через клеточку, они ее постепенно выпускают через канди, и матка начинает работать в этом сезоне. Вот если вы ее подсадили где-то в конце мая, но ну не раньше нормальной матка этого сезона. Прошлогоднюю, конечно, можно раньше посадить, там взяли у пчеловода, пчеловода и сразу после облета можно подсадить прошлогоднюю матку. Но если это матка этого сезона, то как правило по нашему региону где-то конец мая начало июня то есть вот этот этот период когда вы подсаживаете молодую плодную матку в отводок отводок формируется безлётные пчелы стороне подчеркиваю очень важный момент там вероятность приема будет максимально если отводок будет незначительный значит матка как можно раньше обновить свою пчелу. То есть в этом сезоне не мечтайте получить от этой матки любой другой породы. Она себя проявит единственное в чем в этом сезоне. Ну, в зимолке разве что. За сезон обновится ее пчела. Какую-то она нарастит силу уже со своей обновленной э, пчелой, ту, которую она в лице яиц отложит, воспитает пчелы и зимовку вот она покажет себя в конце сезона и зимовку в плане райливости медопродуктивности, злобливости это в основном пчеловоды увидят уже на следующий сезон когда полностью начнется активность этой матки с ее свит, с ее армией Пчел уже в новом сезоне. И еще здесь один немаловажный момент. Когда мы матку подсаживаем новую в какую-то семью, то чем больше будет отводок, а очень часто пчеловоды идут на то, что подсаживают в такой жирный отводок на большом количестве пчел, и молодые пчелы начинают кормить уже личинок, от новой матки, но не забываем, что передавать будут свою генетическую наследственность по резистентности и по некоторым показателям эти пчелы старой породы, через маточное молочко выкармливая личинок уже от новой матки, будут постепенно, то есть и плавно передавать свое еще свои данные. Почему и не, не мечтаете получить результаты от новой матки в этом сезоне? Очень часто пчеловод говорит, а подсадил матку, в семью все нормально приняли, она никакая. Семья вот не, не показывает того, что хотел бы видеть пчеловод. Конечно, не покажет. Не покажет, потому что не забывайте, время должно пройти, чтобы обновилась полностью пчела. в начале на первом этапе, это кормилицы появятся от этой пчелы. Затем уже ульевая пчела и лед, на тогда она себя проявит как фуражир в приносе нектара и работы на этих, на пыльценосах, ну и так далее. То, в каком направлении мы работаем? Поэтому старайтесь вот, смириться с тем, что вы подсадив матку или если задаете целью обновить породность, значит в этом сезоне, если вы хотите сразу полностью на всей пасеке, Значит, делайте отводки как можно больше для каждой семьи. Фактически делайте рядом, ставите отводок на новой матке, этой, которую вы поменяли. В этом сезоне она у вас, ну потеряйте, что-то потеряйте. Обновляйте свою пчелу, уничтожаете матку старую в родительской семье, затем объединяете отводок уже с молодой, с этой новой маткой, новой породы с основной семьей, на медосборе получите какой-то товар, и на следующий сезон, уже с обновленной пчелой, если вы полностью на всей пасеке поменяли маток, значит вы со следующего сезона, ну пускай максимум вы полтора-два сезона потеряете, на то, чтобы обновить полностью породность на своем участке, на своей пасеке. Вот такая схема, ну она пчеловодам известна, Знакомое, что в сезоне не, не получаемый желаемого результата. И понятно, по какой причине. Должна обновиться пчела, чтобы она не только показала свою яйце, яйценоскость, насколько она там 2000 или половиной, это, это, это то, что покажет матка, как, как сама репродуктор. А дальше пойдет личинка, пойдет молодая пчела, молодая пчела-кормилица затем ульево-пчелолетное и так далее. То есть пока этот весь, вот эта гармония не произойдет, замена от яйца матки до уже летных пчел от этой же матки, вот тогда вы увидите результат работы этой породы или, или какой-то матки. В общем, педия, вот такая музыка. Владимир Егорович, а если следующий вариант, и ну, на протяжении двух-трех лет закупать по 10 маток ну, определенной породы. Как здесь быть? Вот каждый год. Чтоб... Ну, тоже, покупаешь. да, Петя, смотри, это я постоянно об этом говорю. Вот, как касается моей философии по аборигенной этой породе. Или не обязательно по поборгенной. Вот, допустим, твой вариант. 10 маток каждый сезон брать. Волохович. Каждый сезон берет 10 маток. Допустим, в одном месте. Одна и та же порода. И у него на пасеке тоже эта же порода. И выбирают. Тут сформировал отвода Эта порода от новых маток показывает, обновляется. Он увидел в конце сезона, как они работают. Перезимов... Как они перезимовали. В следующем сезоне он формирует из того, из тех лучших, которые у него были, отработали сезон лучшие, и из тех, которые проявили себя от вновь подсаженных маток. Из тех, э, ну, что он купил, 10. Тоже выбрал какое-то количество, лучше из лучших. Формирует отцовские семьи, не забывая, что 80% наследия передается по линии отца. И из этой же вновь полученной партии маток берет племенной, прививочный материал для семи воспитательниц. И тогда у него из года в год он поддерживает ту породу, какую он хочет видеть. Где-то он там нашел себе источник нормальный, доверенный, питомник там, ну, там, где маток, где отдают, где пчеловоды или матководы, специалисты, профессионалы. И так из года в год вот можешь, в крайнем случае, через год, два раза в год. Ну, специалисты утверждают, что если вы сегодня поменяли маток в этом сезоне, то на протяжении 3-4 лет можете в, этой, в этом собственном соку вариться и не потеряете этой породности. То есть достаточно генетического разнообразия из того, что мы имеем, на своей пасеке. На протяжении 3-4 лет близкородственность будет минимальная имбридинг. И мы можем вот таким образом держать эту линию. Затем снова со стороны покупаем эту же породу, где там брали. В крайнем случае мы можем отцовские семьи создать из лучших, из лучших, как я делаю, на своей пасеке. А со стороны берем для прививочного материала где-то... Ну, необходимую там, лучшую, выбранную нами породу, друзей, товарищей, племенном каком-то матководном хозяйстве. То есть все, все нужно вот в таком в таком режиме держать эту, эту тему на, на пульсе. Желательно элементарный, элементарный такой вот контроль и участие в отборе лучшее из лучших. Я бывает, бывает даже не получается где-то у меня взять со стороны, со стороны каких-то, какой-то привычный материал. Выбираю лучшие из лучших, прежде всего отдаю предпочтение отцовским семьям, всем семьям даю, абсолютно всем даю строительные рамки, я показываю это постоянно, как только начинается раевая пора, массово выкармливают трутня, в мае месяце, середине, всем семьям, абсолютно всем даю строительной рамки для воспитания трудня. Но в отцовских семьях я это все оставляю для выхода уже зрелых трудней. А в тех семьях, которые мне не нужны, чтобы они не, не путались в этом трудневом генофонде на моей пасеке. Ну, Более-менее такая и она считается изолированная. Хотя, конечно, это там со стороны и семьи трутни подмешиваются. Ну, Пример, примерно держу вот э, такой принцип. И приивочный материал беру тоже из своей же шпаси. И где-то в течение пяти лет, ну, когда-то там через пять лет возьму со стороны матку для приевочного материала. А вот э, отцовской семьи стараюсь постоянно из года в год, лучшие из лучших брать именно из того, что у меня вот, в моей местности проявила себя из зимовки и склонность к болезни. Это два показателя для отбора. Породности. А попроб страдают могут они уступать по продуктивности от тех маток, от тех пород племенного там какого-то хозяйства племенника. Ну я я как-то как-то для меня это не не главная тема, потому что количество хоть по маточному молочку, хоть по Медопродуктивности можно добиться за счет расширения пасеки, затем создания медовика на последние медосборы, объединения там, летной пчелой, семьи между собой объединять. Поэтому медопродуктивность для меня самый последний показатель по отбору, по, по эффективности породности, то есть моей аборигенной. Все это я добиваюсь искусственно. Выход товара, любого направления, хоть молочко, хоть и трудно. То есть, выход, выход по медопродуктивности. Самое главное, чтобы семьи не болели, не были склонны к болезни и так далее. Это, это один из самых важных показателей. Все остальное в руках пчеловода, под контролем и и старайтесь эти, эту, эту тематику, эту технику применять из года в год, вы будете всегда хозяином на своей пасеке, не будете зависеть ни от отравливости, ни от чего. Все должно быть технологически. Володимир Юрьевич, доброго вечера. Да, Виктор Васильевич, скажите. Мы с другим, вам, может, трошки не в тему, а вы питание задать, пока что так затишье. Я... Ну вроде бы, мы для того и снимем. Кажи. Владимир вот я... добрый вечер. Кто добрые вещи. То парни, пану... вот такое Проникнение Варуа из Индии в Европу. Ну там, известно, загально, що что он там через далекий Схид, Китай, до нас проник. Но, смотрите, дивіться, он только в последнем так ведомо риско а как он мог живучи там на тех желах, попасть в такую среду, которая ему тут очень сприятлива? Вы имеете в виду ворога? Да, ворога, ворога, конечно. Смотрите. Мы сейчас об этом постоянно, мы об этом на Zoom говорим, что сейчас тропилиловс, появился еще один. Мы до сих не знаем, что это он, или какой-то там. Какая-то еще нечесть попала зверюка до нас в семье. Все, все живое. Зокрема, паразит, він будет постоянно где-то якогось какого-то нового хозяина, чтобы пристосоваться для своего существования. И вот этот клещ ворова, который существовал раньше на Апис-Сиране, индийской бджоли, он ну, там размножался только у розплоді трудневому. Шел час, климат поступово змінювався, можливо. Якась была миграция, як он зумів через там и через китай, чи через ну неважливо, через якийсь там, через далекий схід. Бо в 1955 году он был помічений в Японии, а потом в 1960-х на дальньому вас на сходе. Протягом 10 лет он уже шагнул через все Союз аж до Европы. полностью он окупировал. Ну, тобто, он только смог опанувати на бжоле Апес Мелефера нашої, а там ему не, не было не составило труда, короче, кажучи, шагнуть уже по всей Апес Мелефери, по всем широтам, по всем долготам. И все, это, видите, Вир, если он нашел уже нашел пристосование, есть такое понятие, как форезия. Он очень хорошо пристосовался, перемещиваясь на дорослое бжоли, как использовавший транспорт. И пошло, это пакетное, пакетное бжольничество, yeah. торговля пакетом, и все, он шагнул скрест ого навіть Австралія наскільки вона вже була ограни... обмежена це страна держава і то він уже там він уже навіть там як би вони там тому наша наше завдання тільки тільки техно... технологічно пристосуватись для того щоб його знищувати ми від нього, від нього нікуди не ді чому зараз у всіх странах тропічних там є воро, але нема воротоза. Что это значит? Это значит, чтобы семья Рии вышел, какая там частина на нем была, решта вся основная в дупле, в расплоде там, он вылетел, жарко, какая-то там частина пересохла, обсыпалась, и начинается життя Рию, начинается чистого аркушу, все. Какая-то там, там часть осталась. Но это не є загроза для того, чтобы она в зиму перезимовала. Начинается весна, развиток, снова рей вышел, остался и так далее. Поэтому наше завдання сделать так, чтобы его выгнать на дорослую бжолу, а это изоляция. Я так раз сидит сидить Виктор Васильевич поруч, то он там, так, так, так. Він, мабуть, знает, для чего это все. Я а ще одне ну, запитання, Володимир Ігор, ще одне попутно запитання: а як впливає розмір бджолиної комірки на його, ну, на його мікроклімат, тобто на можливість його розвиватися? Розумієте? Ну, ви знаєте, я оці я якся... знаю не комплексую на этих тонкощах. Есть такие размовы, да, что он и крутят у то барабаном, крутят у что ее там лі, личинка падает, придушивает его и камерки разные. Ну, я для нас сейчас на сегодняшний день, це, я не, не то, что я каждый кулих свое болото хвалит. Есть тема, есть очень добра технология, ств штучное создание безразборного периода. Она работает. В моей практике 25 лет. Mm -hmm. Все, на это звернули внимание, серьезно, уже наука звернула тому пока на сегодняшний день, может, что-то будет с годами, что-то ну, по интереснее, поэффективнее поки мы сейчас воюем таким чином, боремся. Доброе, дякую. дякую. На все доброе вам. Дякую за то, за что задали питання. Ja może do tej temy. Da, da, szanowny drużynie. Proszę, Wy, wy e, poznajemy się z takim Krzysztofem, choć, który jest wyszczek kazatywczyn, u płatnika jak. Były. A wiemy, że doktorat, Major, zrobił na tej mary, kum, no... mężczyźni. Amirki. Czarunki, ta czarunki. Ale zaraz. Вже я переконаний до изоляции. Ну, <реш> ну все. Не, так, поки, є, поки у нас є велосипед, я говорю, не будем его по новой придумывать, хай он, велосипед-изолятор, хай он поки існує. Может, что-то будет лучше, что-то буде, не панацея. Я говорю, изоляция маток, На сегодняшний день мы можем приборкать и найти управу на этого паразита ворова. А тут, если еще и тропии... Мы за из стропи разберемся таким же чином. Бо он без расплодов взагалі, если не выживать, значит, и ему, ему не жить в наших семьях, благодаря тому, что мы скучно можем створить без период, а там уже справа за корицидами. Так, ну и дивиться. Что, а ну, раз уже, может, еще у кого какое-то если тут Скалихнули. Добрый может, день, Таня. Стосовно с щелевыми кислоты, чем она на репродуктивность, этой матки? Ну да, в прошлому, на прошлом зуме казали, что на 30% начебто щелевая кислота может может снизить репродуктивность матки. Ну, видите, ну в цей в день я, я на прошлом зуме сказал, ну, хіба що в цей день, как мы обробуем, так, звичайно, что там шоковая терапия, у всей семьи, они начинают это шину. ну, как ну, оно кусается, щипает, так понятно, что там бжолы все в панице, начинают ее, как-то, каким-то чином, ее из гнезда вывести. Таке же самое может и стосоваться матки, может в этот час, может еще добу-дві знизиться якась, снизиться ну, какая-то шоковая терапия. А так, чтобы це мы сегодня обработали, припустимо у траве, и на весь сезон матка втратила на 30%, ну я не, я не знаю, я, у меня це головний акарицид уже ну, больше 30-ти, мабуть, року. До этого там біпіна на меня трошки погрався, термокамера была. Но основная основна была еще великая кислота. До речи, Япония, как только клещ первый шагнул, и термокамера – это их винахід. Але после того, как уже пошли больше дієві карициды, амитразы и термокамера осталась, але еще кислота была у них и поныне, мабуть. бо по перше первых Органіка, вона не показує аналізу на товарному медові, і до неї була така, були такі висновки, що до неї нема не привикання, як от до решти препаратів, таких, ну, хімічної основи, що чому нельзя тривалий час застосовувати одні, одні і ті ж. Если это был флуолитрин, значит, нужно его сменить на, на флуолинат, и так далее. Потом амитраз и такая вот, потому что есть, есть, создания посиленных форм то ну, типа мутації, что мы создаем штучно, посилюємо появу таких вот форм, более стійких. Але это касается химии. А вот что, до еще кислоти, что она не даёт пристосованию Бо Потому воно как оно щипает, кусает, який ну які, як там можно пристосуватись до того, как оно болит. Я сказал, что я влюки сату, когда решту вылил на ураковину и і і ржу съела. Думаю, бог тебе, как же ж там бедная бжала, Яке какие там могут быть пристосування? Звичайно, что и матка с переляку, может на 30%, и на, на целый день может залишить откладку яиц так что ну не бачу я не бачу я таких таких застер... такого таких нюансов и такого негативу При... а в обр... проливом обрубляете проливом то, що ми з сестрою замітили що краще ефект Ну особисто в нас від того вона робить салфетки такі на глицерині і кладає їх Ну вона там рецепт певний знаю, я туди особо не вхаюсь і вона клада їх ну на, ну, на сім'ю зверху на рамки підклейонку і особ значно більші кліща від того ні коли ми проливаємо з рості 2,5% Дивіться ви робите мабуть з гліцерином так та да. Ну дивіться і ви ж, ви ж вкладете ви ж все кладете коли є у вас печатний розлі ми це кладемо коли робить відводки на виходя вцьому розплоді коли він ну виходить ага. тобто десь на 2 3 дня Ну добречай так звичайно ви за чому чому корись найбільше більше ефективніше хочаось в форма и цей метод и... салфетки салфетки чи там про картонние полоски пропитують тому що він довше довше дов... ця едка среда середовище їдуче, воно знаходиться довше якщо ви кладете припустимо зробили відводок на розплоді але там є ще й молодий розплод є такий що вже виходить а є такий що ще може тиждень будь зрозумієте и когда вы кладете серветку, эту пропитанную глицерином, вся выкрутиться. Звичайно, что она будет, буде постоянно, протягом 10 дней, она будет вам випромінювати всю ось эту среду, создавать эту среду. И как як молодая бжила молода виходить каждый дня, он будет, эту клеща будет Так что все нормально, вы на, на правильном пути. Також питание на рахунок изоляции, того года был изоляцией, где-то на два недели, два с половиной, потом это было в серпні, точнее на посадку серпня ее випустив, чтобы расплит гнала, но ее бджоли типа убили, или что вона пропала, и так семья, ну, пришлось приєднювати після после изоляции. Хотя изолятория а що... было все хорошо, я ее выпустил, ну, бджоли до неї ну, кормили, и все хорошо, и потом через тиждень смотрю, а уже матки нема, и все, и не было, потянули, ни трутовых, ну, на труті маточников, ни ничего, А может, молод... може молода была там? А я проверял, типа, ну, нигде не было ни выхода, ни ні ни ничего, ні ну, ні бувало, когда... Коли... <кхем> Ну там больше двух ізоляції, в изоляции, тогда они могут под, под изолятором тянуть маточник, то есть я не знаю, откуда они яйца, или они с ней берут из изолятора. Она, они ее гадуют, они ее гадують, гадують когда она в изоляторе, они ее гадуют, маленько она разкидает яйца. Да, вот они, бывает, я просто дочекаюсь, типа, когда маточник нормальный, ту старую матку забираю, і, Якби как бы, выходит, ну, ну, я так меняю, когда маток, потому что они, мне кращим, там, маточник такий великий, прям. Ну, и, как бы, тихая замена, что ли, выходит, вот. Но вот та матка просто пропала, и все, ну, великая семья была, шкода. И... Ну, сколько у вас таких випадків было? Ну, я пока первый год практикую изоляцию. Нет, таких семей, так, зиму, таких сей... семей было, это одна у вас сколько семья? Э, и такие, две матки загинули? Не, минулого року, то, потом же та семья. Поза минулий рік, они были, десь матку, типа, на обльоті была, типа, вона померла, але, типа, я не присоединял, подивився, и матка, ну, молодая, вийшла и почала червить, то есть они ага. заменили, как бы, шляхом. А того года та же сама семья, то вони її, типу, ну, надо зділись. В ізоляторі була, я її випустив, все добре, через тиждень приходжу і вже Ну, на войне не, не без потерь. Хай то віднесіть то до аномалії, бо це незакономірність, не я вам кажу. Тобто, е, типу, е, ну, в принципе, добре, понял. Ну, все, все, не, не, не переживайте, не переймайтеся с этим що у вас там. Робить побольше, перши кроки, они все равно первым блинкомом, разумеете, и вин по комам, я последнее писал, что первый блинкомом, он, он должен быть комом, потому что когда сразу получается все очень хорошо, пчеловод расслабляется, что думает тут пчеловодство это вообще прогулка на природу оно не тут то было поэтому первый блинком должен быть чтобы пчеловод сразу как в ежовые попали это наука я вам скажу изоляция маток для пчеловодов это искусство а для науки а для ученых это наука а еще питание коли где десь на месяц ну до месяца часу хотя бы ну не в моих умовах чи не будет просадки семьи после выпуска матки коли вона не Дивите, ну и это моя последние раки моя главная тема. Я на початку, на початку липня отводки фарбую в середине травня, отводки на второй матке. В основных семьях обгулюю в основных семьях обгулюю молодых. Одну минимум, а то и Между отводками на второй матке и оцей с семьей уже с молодой обгуляной. Я раблю в, обо... э, в обязательном порядке, делаю ротацию рамки, то есть взаим... э, взаимообмен, симбиоз содружества, взаимообмен рамками. Для чего? Для того, чтобы не дать просесть вот этой основной семье с молодой маткой. И подходит у меня к началу июля, а это в э, первой декаде июня уже должны матки молодые быть. Уже молодые плодные матки. И на начало июля у меня в семье, во-первых, максимальное количество расплода, где-то в переводе на, на дадан ну, рамок, рамок 6-8. Плюс на момент изоляции в начале июля масса ульевой пчелы и летной пчелы которые принимает участие непосредственно в товаре с подсолнуха. И закрываю полностью на весь месяц, на целый месяц на получение товара с подсолнуха. В начале августа я выпускаю маток для наращивания семьи в зиму. И та молодая пчела, которая вышла из расплода, она не принимала участие ни в чем в приносе, в медосбор она не принимала участие. Она просто вышла, ну в лучшем случае стала ульевой приемщицей. И она же будет принимать участие в воспитании личинок будущих зимующих пчел. Но обработали, в чем преимущество этого периода и такого подхода, изоляции на месяц. Что вы, когда будете наращивать зимующую пчелу, вы обработали семью от Клеща салфетки положили или просто пролевом одноразово сделали, потому что нет печатного расплода. Никакого нет. Вы обработали все. И зимующую пчелу наращиваете уже в отсутствии клеща. Так что пробуйте, пробуйте, если вы делаете первые шаги на небольшом количестве семей, и все у вас получится. Предыстория технологии изоляции маток плодных. Эта тема вам интересно? Потому что многие пчеловоды, вот те, которые подключаются к этой, к этой технологии, спрашивают и хотят знать, откуда ноги растут и кто вообще стоит у истоков этой темы. Она сейчас ворвалась довольно-таки широких массах применения и в числе, из числа ученых в том числе. Конечно, интересно. В таком случае поехали. Конец 90-х. Началось изменение климата. Началось изменение климата уже ощутимо. Сухое, жаркое лето, жаркая, затяжная осень. Но это не последнее, это не единственная была беда в более-менее более так, с горем пополам, семьи в зиму пустили, но беда одна не приходит. Начинается зимовка, январь месяц, середина января, оттепель. Резко оттепель, как вот у нас позавчера в нашем регионе, это крещенский облет был. Плюс 12 градусов, такие шикарные бледы показали. Вот, пожалуйста, еще 5-10 лет назад мы ждали крещенские морозы, переход на Именно даже если и был декабрь теплый, то переломный период погодный как раз вот начинался с крещенских морозов, 19 января. И вдруг на тебе, вот позавчера, пожалуйста, Крещенской морозы, крещенский облет был, не минус 12, а плюс 12. Но затем после, понятно, что матки, если в свободном перемещении, конечно же, при активности такой реагировали яйцекладкой. А если они включили эту яйцекладку... А весной, то есть я говорю, что если в декабре месяце получался незначительный очистительный облет, и когда день идет на убыль до 22 декабря, то декабрьский облет по погоде пчелы воспринимают как поздний осенний. Как правило, активности матки не проявляют диазекладки. Но когда уже день пошел на увеличение, и в середине января, мы наблюдаем вот такие вот кратковременные облеты. То есть, летная пчела полетела, вернулась. Ничего она не принесла, конечно. Просто была имитация вроде бы как весны. И пчелы, конечно же, при увеличении уже продолжительности дня, даже незначительно, воспринимают этот облет январский как ранний весенний. И как результат включается активность по выращиванию расхода. Затем возврат холодов, минус 20, а бывает и больше, весь февраль. А если матки уже начали активность, вернее пчелы перевели матку на качественно новое питание, маточное молочко, появляется расплод, его нужно кормить, расход кормов утраивается, и для кормления личинок, и для создания микроклимата повышенное поедание, соответственно повышенное переполнение кишечника, ну, то есть еще хорошего. И возникла идея, вернее, мысль, как же сделать так, чтобы матки зимой не сеяли. Пришел я к выводу, это был конец 90-х. Принял решение каким-то образом маток изолировать. Пошли переселочные клеточки, раньше они были деревянные, фотопленкой заклеивались. Ну, пчеловоды старшего поколения помнят. Эти клеточки, они были очень такие компактные, неудобные, там матка еле-еле перемещалась. Ну, то есть первые клеточки были эти. Ну, и здесь эти маток одна-две выжили. Как вот бы, ни странно, в основном погибли, но те выжили. Я принял решение, что нужно, клеточки должны быть просторнее и обязательный контакт пчел с маткой. Пришел к изобретению, вернее не изобретению, а изготовлению клеточек из разделительных решеток. Жалко было их переводить, ну а потому что 100 клеточек сделал. Как размером со спичечный коробок. Что получилось? Первый же сезон с этими клеточками из 10 перезимовало 8 маток. 8 маток это была победа. Выдержку дал. 7-8 месяцев, и даже одна матка просидела 9. То есть максимальный дал срок выдержку, чтобы быть уверенным в том, что матки, изолированные от сотов в процессе зимовки, посещаемые пчелами и соответственно, которые их кормят, матки могут прожить. Затем я выпускаю из этой клеточки, и соответственно, проявляется ну, космическая активность маток. Хотя, хотя первые годы было стрёмно, вы знаете, смотрю, в тех семьях, где матки свободно свободном перемещении, уже расплод по три печатных, таких пятака миллиметров по а тут еще голые рамки, думаю, боже мой, когда что с нее будет, хотя до конца сезона она набрала силы. Но проходит три недели, не тут-то было, мои подозрения все... Лопнули, как мыльный пузырь. Сколько было пчел, рамок пчел, столько было рамок расхода. То есть матка, почему она проявляет такую высокую активность, находясь в изоляции? Ну, как пчеловод сказал, что маточник под, под изолятором, появляется язык и небольшое количество личинок, там трутневые и маточники. Матку переводят уже в, конь, в конце зимы, в начале весны. Даже если она изолирована, ее матку переводят на новое качество питания. То ее кормили чисто углеводной кормом, чтобы она не сеяла в середине зимы, а под весну матку переводят на качественно новое питание, то есть на маточное молочко для того, чтобы активизировались яичники. И пошел процесс репродукции, матки начали сеять. Но когда ее кормят маточным молочком, она находится в изоляторе, понятно, что она их просто разбрасывает по изолятору. Поэтому и появляется внизу на, или, или рядом с от, рядом с изолятором ячейки могут быть по, некоторые фрагменты расплода. Пускай это пчеловодам не насторажит и не пугает. Это нормальное явление. Затем выпускаете маток и все выравнивается. Ну и, конечно же, первые мои были успехи, радость непередаваемая. И поделился я на свою голову с нашими видавшими виды аксакалами-пчеловодами весной о своих успехах. Но этого, этого моего откровения хватило затем уйти в подполье на 8 лет. Я рта не открывал, что я изолирую маток, потому что там я поднял такую бурю гнева вот из пчеловодов старшего поколения, тех, тех кто хвастались весной после чистительного блета, у кого сколько рамок расплода печатного, и каждый там мерялись, у того уже две рамки, у того три рамки, рас... хмары Петра Яковлевича, ученого-биолога, о том, что он изобрел нечто что может избавить от клеща пчеловодства на всю оставшуюся, то есть э, на всем земном шаре. Заявка была, конечно, воспринята всем практическим пчеловодством, в том числе и наукой, на, ну, подняли на смех. И откуда началось в Украине, то пионерами было начало, этого активности применения изоляции. Город Краматорск, если сейчас слышит Легачев Виктор Иванович, председатель Краматорского общества, как-то меня встречает и на всю зиму, а как же они будут там жить, как их, кормиться, я им говорю, Виктор Иванович, я этим занимаюсь уже 8 лет. Но у меня была небольшая авторитетность, прислушался, а ну давай мы пригласим его к себе. Приглашаем их Мару в Краматорск, он приезжает с удовольствием, поделился этой своей инновацией. Был изолятор уже, большой, больше форматный. Я его поддержал как практик своим небольшим маленьким изолятором, ну все послушали как сказку, пчеловоды практики. Проходит время, как-то заело. Некоторые стали применять. Получилось. Давай еще. Ну, а появились вопросы, соответственно, потому что не все сразу было понятно. Пригласили на следующий год вот, Петра Яковлевича. Снова он рассказал какие-то нюансы. Я опять как практик подтвердил. И вроде как сдвинулась с мертвой точки эта тема. Но... Понятно, что это новое. У всех, вся литература прошлого столетия пестрила такой темой, вернее, такой технологической, такой, ну как бы сказать, аксиомой, что матка постоянно должна быть в активности. Не дай Бог на сутки двое она не то, что она прекращает эти цикладку. А, в, а снижает, у пчеловода уже все, истерика, он за сердце хватается, мы в, в, не, в дождливую погоду уже, если на пасеке находимся, стараемся подкармливать и бегаем с баночками по пасеке, и вдруг на тебе матку закрывать, и, и все нормально. Но попробовали, кто-то кто-то сразу бросил, и... Приезжаем мы в 2008 году в Крым, в Симферополь с, с обоюдной лекцией. Встречаемся с Миленином Михаил Ивановичем. И Миленин тогда говорит, он занимался этим еще раньше, по-моему, до меня. Ну, короче, параллельно мы шли. Я сам по себе, ну, по, по своим небольшим наработкам уже. Он там тоже воевал со своими консерваторами применяя свою технологию, он чисто медовом направлении, я пока делал первые шаги хотя бы, хотя бы узнать эффективность по, по изоляции и, самое главное, борьба с клещом. Ну, об этих тонкостях борьбы с болезнями, конечно, больше уже зашло от, от хмары. Но в чем был, была нестыковка при применении Изоляции, вернее, достижение целей. Ухмары, как бренд его технологии, был, заключался в чем? Изолируя маток, клещ живет, не знаю, откуда он это взял, 180 всего дней. А матка живет 10 месяцев. В сравнении он привел высказывание Анны Маурицио, она сделала... Заключение такое, что матка, не выкармливая маточным молочком личинок младшего возраста, увеличивает свою продолжительность жизни, то есть биоресурс, в 10 раз. То есть если в активный сезон пчеловоды знают, что пчела живет всего 40 дней, а в неактивный сезон пчела живет 400, ну, то есть в 10 раз больше. Учитывая эту особенность, Мара пришел к выводу, что изолировал матку и создал безрасплодный период, клещ в отсутствии расплода и с его биоресурсом меньшим, чем у медоносной пчелы, погибнет сам по себе. То есть отойдет без всякой химии, без всяких обработок, но не тут-то было. Сделали мы и почему почему забуксовала эта технология сразу с первых лет вот, такого, вот такой активности, казалось бы, на, на начальном этапе, потому что поддержал, поддержала практика. Вот мы, мы в лице Михаила Ивановича Миленина, мы с ним вместе ездили и по, по крымским городам, и тут и в Днепре были, в Запорожье. То есть уже два практика, уже подтверждали эффективность изоляции, то, что матки могут прожить, и начинается сезон, и легко можно было побороться и в отсутствии расплода, конечно же, с клещом, любым, любым окорицидом быстрого действия. Начали прислушиваться, начали первые такие горячие головы практики тоже применять. Тема потихоньку пошла, но... Петр Яковлевич Хмара настаивал на своем. Клещ живая 180 дней и все. Вот только, вот только он сам по себе погибнет. Не нужно никаких обработок. И те, кто доверились, конечно же, не стали обрабатывать. И пошли проблемы. Пошли проблемы в гибели семей. И я попал под эту проблему. Весной также же доверился. Осенью не обрабатывал маток поселил, посадил всех в клеточки, начинается весна, хорошо перезимовал семье, облет, думаю, дай а дай выйдешь, 220 дней, даже не 180, а 200 и 220 дней которые морские, думаю, дай попробую обработать безрасплодный период после облета Бипином, самый такой ядренный акарицид взял, термоядерный, аметрас, бипин, не клещ. Звоню в хмаре, говорю, «Вот я так и так вот, вот такая проблема. Дал выдержку больше, чем, мы, чем положено, чем вы утверждаете, а клещ, а посыпался клещ я не вызнаю ваших досведений, он пытается вот их. -то. Я говорю, вам же, вам человек доверился, елки-палки, что он, что технология работает, он ее продолжает дальше пропагандировать, навязывать, настаивать, что это все работает. И вдруг я делаю исследование, и, и почему пчеловоды отвернулись от этой темы. Они не стали звонить, не стали говорить, они просто попробовали, несколько семей не получилось, и все. Но изоляторы продолжали продаваться, соответственно, Петром Яковлевичем. Те, кто не знал, еще и не попробовал, тема на слуху, страницы журнала пестрят этими темами, но забуксовала технология. Я говорю, Петр Яковлевич, давайте мы параллельно, временно сделаем... Пока там, пока эта тема, раз вы считаете, что она должно так, или что-то мы неправильно делаем. Он договорился с Норвегией, с посольством, ему там должны были выделить необитаемый остров какой-то. Он вывести должен всю доследную пасеку, потому что мне упрек. Он при... вменил то, что я сделал неправильно, и перезаражение пошло, что в семьях. Клещ у меня появился от соседских пасек. Но я не стал настаивать, думаю, ну ладно, раз, но ну все-таки ученый биолог. Пускай это будет так. Ну, я продолжал заниматься по обработкой семей от клеща, как я считал нужным, потому что это моя пасека, это мой, это мой кусок хлеба, грубо говоря. Ну, а с ним, а с Марой у меня пошли трения. Мы месяцами не разговаривали, я, ну я не вызнаю ваши досвиды и все, хочешь ты Ну, не узнаешь, значит, не узнаешь. Занимайся Норвегией, необитаемыми островами. Проходит время, видно, уже сигналы стали поступать от других человодов, он стал прислушиваться. Давай что-то робить. Ну, давай, рабы. давай переходный технологический мы момент сделаем вот такой. Встречаем семью без расплода. Встречаем семью без расплода. Обрабатываем щавеле кислотой. Органика. Очень просто, потому что он весь на взрослой пчеле. И дальше пошли размножаться уже. Это это уже плюс большой. Уже хорошо. И в конце сезона матку закрыли в изолятор. Уже нет расплода. Тоже обработали щавеле кислотой. А потом уже посмотрим, как оно куда выведет, живет он столько-то или нет. Но стоит ученый-биолог на своем, вот живут они 180 тысяч. Попадается мне книга Акимова, чистый аккоролог, академик. По-моему, академик он, Акимов. Акимов и Авдеева. И я читаю там такую такую что фразу. Алло, что, перебивай, да? Чуть меня начини. Чуть ты добра. Да, да, добра, добра. А, да, да. И я, какое, какую я вычитал фразу у этой книги, в этой книге по э, Клещу Варо: что Клещ Варо, когда перешел, то есть он эволюционно перешел с, с индийской пчелы на нашу апись Мелифера медоносную, он скопировал полностью антагенез медоносной пчелы. То есть все. Как развивается наша пчела медоносная, весь цикл развития и продолжительность жизни в том числе такая же, как и у, у клеща и у пчелы. Один к одному. Затем делали исследования, делали эксперименты, что да, действительно, находили его в подморе, находили даже замерзшего во льду внизу под море. Отогревали, и он выживал, и клещ этот выживал. Поэтому сразу пришлось сделать корректир, корректировку на, на вот эту его философию, что клещ живет всего все 180 дней, и сам по себе он должен отойти. Пришлось ее отложить в долгий ящик. Ну, как бы там ни было, Петру Яковлевичу пришлось смириться. Натерпелись мы и от пчеловодов, и особенно от науки много много упреков. Ну, как бы там ни было до сегодняшнего, на сегодняшний день тема работы, тема в широком применении сейчас э, в довольно таки большой, в большом географическом ареале пчеловодов, и слава Богу, она на, на службе у наших практиков. Ну и где, в чем, где зарыта собака, как я сказал, по эффективности изоляции маток. Жировое тело. Опять-таки Анна Маурицо, она сделала свое, свой основной упор на продолжительность жизни, на биоресурс медоносной пчелы, почему разница такая у летних пчел и у зимних. Что нет никакой специально зимующей генерации, физиологически, ни природа не придумала именно специальную зимующую зимнюю пчелу. Есть просто зимующая выработанная, то есть сохранившая свой весь биоресурс, весь потенциал жирового тела, не выкармливая маточным молочком, раствор, поэтому она живет дольше. и Здесь самое главное наше еще было наше противостояние с хмарой, когда я стал потихоньку вычислять, что жировое тело у пчел формируется не как утверждала наука прошлого столетия от поедания у пчел от поедания взрослыми особами как можно дольше осенью. Почему рекомендация была подольше? создавать активность в семьях, менять на молодых маток, а именно они проявляют эту, демонстрируют эту активность осенью как можно дольше, наращивание пчел в зиму и, то есть, накопление жирового тела. Но не тут-то было. Приезжая я как-то в один, в, в один город. В конце, где-то в 2008, 2008 году, прочитал лекцию по этой изоляции, послушали все, как сказку очередной раз. Ну, в начальной стадии только эта тема только зарождалась в умах пчеловодов, практиков Ну и после того, как я э, поговорил, пообщался с аудиторией, выходит следующий спикер и говорит, так, ну, послушали мы типа сказку, от Малыхина теперь слушаем о, о реалиях, о настоящем пчеловодстве. Если кто забыл два золотых правила, я напоминаю. Первое. Стимулируем как можно дольше активность наращивания синих пчел. Вспомнили, записали? Так. Да. Золотое правило номер два. В февраль месяц начинаем стимулировать маток, хватит спать. Наращиваем силу семей, потому что на акацию нам нужны сильные семьи. И мы в феврале месяце с баночками уже жидкой подкомки начинаем симулировать, будить маток для того, чтобы иметь на акацию якобы очень сильные семьи. И этот стереотип в нас сидит и до сих пор. И до сих пор меня пчеловоды спрашивают, вот те, кто как-то уже проникся, где-то на подсознании согласен с этим, Но, сих... но вот это, э... Этот стереотип не дает ему, не дает волю, волю мыслям применить практически. А как же, что если не будем мы, если вы говорите, что можете в июле месяца закрыть маток, у вас в октябре, в ноябре уже не будет в семье пчел. Понимаете, вот до сих пор не понимают, почему это так происходит. Они понимают, потому что не знают принцип формирования жирового тела. И когда я стал подозревать, что именно в личиночной стадии, а готовил диссертацию, потому что Петр Яковлевич сказал, пока ты не не защитишь кандидат, я с тобой не злит. А Хмарин нужен был срочно ученый для того, чтобы было научное обоснование этой технологии. Но коса на камень. Я говорю, Петр Якович, опишу 4 Общих тетради списал, готовился, кстати, защитить диссертацию, но выбрал между диссертацией и написанием первой книги творческого пчеловодства, выбрал книгу. Говорю, это будет намного полезнее для пчеловода, чем вот это никому не нужная ваша кандидатская. И когда писал, записывал э, ну, на фасе каждый день свои шаги, там, нюансы, торкости, и пишу. Жировое тело, по всей видимости, у пчел формируется в личиночной стадии. И он каждый раз, как я только эту фразу пишу, хмар красным карандашом подчеркнет, обведет. Где ты так и учил? С чего ты взял жировое тело? потому что технология по-другому, она не работала, понимаете? Потом, в конечном итоге, я делаю, делаю эксперимент. 5-6 рамок печатного расплода в семье, уже нет открытого. И даю э, три рамки перги. То есть, ну, специально две-три семьи таких формирую печатный расплод и снабжаю пергой. Есть версии науки прошлого столетия, что молодые пчелы как можно дольше поедают, ну, взрослые особи, поедают осенью пергу, в результате чего мы добиваемся максимально развитого. Три, раз, три пять рамок печатного расплода и три где-то, две-три, ну где как? Рамок перги. Выходит расплод. Молодая пчела. Проходит месяц-два, как перга была, так и осталась. Я это с радостью, как доказательство, озвучиваю Петру Яковлевичу. Говорю, как вы думаете, что будет, если я вот... Столько рамок расплода и, и, и пергу Выходит молодая пчела, и через месяц что будет с первой? Вы не изъедете. Да не, говорю, не изъедете. Она стала все. Потом, это, говорю, лишний раз подтверждаю, что жировое тело формируется в личиночной стадии. Не все, Все. Ну, короче, я достал деда, довел до, белой, до белого коленя. Еды он в библиотеку Вернадского в Киеве, в Центральную, проследил там два дня, звонок. Сказал, ты знаешь, а я ему говорю, найдите мне общую энтомологию, не может быть, чтобы там не было, он говорит, что если это правда, то это ваш вынахид. Я говорю, ну, я кого-то вынахид анимации, законно, законно-природное явление, найдите мне энтомологию, общую, там, студенческую, там, старших классов, там обязательно где-то насекомые вы найдете. И тут понеслась. Он просидел в этой библиотеке, в энтомологии нашел. Восковая моль, оказывается, восковая моль не имеет даже, бабочками цвету не имеет даже пищевого аппарата вообще. Она получает все от медсчиночной стадии, полностью весь репродуктивный орган, ее он созревает, и бабочка, как э, насекомое, уже является заключительным этапом онтогенеза. От личинки до взрослого имага. Взрослая эта бабочка отложила яйца и погибла. Все. У нее даже нет пищеварительной системы. Самец клеща, самки ворова, тоже не имеет ротового аппарата, нет пищеварительной системы. Он все о то, что у него от яйца он получил. Самка ворова отложила первое яйцо, неплодно из него получается самец ворова. И в нем уже сформированы сформировано это э, сперматозоид для того, чтобы оплодотворять молодых маток. И дальше пошли э, пчелы, под, э, то есть э, насекомые, поденки, сидячие брюхи, галицы. То есть, короче говоря, все насекомые, которые проходят личиночную стадию, у них жировое тело формируется именно в личинках, а взрослые бабочки служат как уже завершающий этап отложить яйца и погибнуть. И вот представьте себе поденки, поденки год развиваются в личиночной стадии год, они развиваются на дне морей и океанов, и затем перед тем, как, короче, Подходят к верхней части поверхности воды из этих, вот как комар, обычный, обычный комар, эти, мотыль, вот, рыбаки знают, мотыль. Мотыль – это личинка комара. Он подходит кверху и происходит врождение, то есть из, из, из, этого, из мотыля появляется комар. Точно так же и подъемки Подплывает кверху эта личинка, выходит, бабочка вылетает. Всего один день, одни сутки, всего-навсего эта бабочка существует, откладывает яйца в море опять, и все, и погибает. И вот вам пример. Год вот она накапливает этот резерв, развивается там этот потенциал для формирования будущего репродуктивного органа бабочки. Затем она выстрелила эту бабочку всего на сутки. По-моему, Калифорния показывали фотографии, если кто видел, стоит машина, там даже транспортное движение прекращается, когда эти подемки ну, для, для рыб это вообще праздник. Ну, представьте, падают, падают бабочки на, на, на, этот, на воду, и ну, праздник, в общем. И машина стоит облепленная не видно машины. Вот этими бабочками, когда они погибают. Так что два фактора. Основных. Вернее, самый главный фактор, почему работает изоляция маток без проблем, и ее можно практиковать теперь и регулировать на протяжении активного сезона. Даже трехкратная изоляция спокойно работает в активный сезон, даже в небольшом нашем отрезке от моей широте, где в середине мая я формирую отводки. А в августе, первого августа уже прекращается у нас взято. Все, август использую еще для наращивания. И в первых числах сентября закрываю и на 7 месяцев до весны. То есть трехкратная изоляция запросто работает в нашей широте при небольшом активном сезоне и при использовании полностью кормовой базы. Я уже не говорю о тех регионах, где в апреле начинает, начинается активность. и Включительно до октября месяца, где конвейер медоносный конвейер растягивается на полгода, небольшими такими порциями можно брать монофлорный мед с помощью вот этой вот кратковременной изоляции. Но для того, чтобы регулировать этим процессом, вот вопрос был, как же угадать так, чтобы между медосборами не просила семья. У вас минимум между медосборами, минимум должна матка работать три недели, 3-4 недели между изоляциями. Вот тогда у вас будет, вот матка сеет сегодня, 1 августа, допустим. Все, месяц она поработала, этого достаточно, тем более если из изолятора вы ее выпускаете, она там на всех парусах, не будет там день, вначале 300, ты, 300 яиц в день, затем через неделю 500 яиц яиц. Она сразу выпускает из изолятора, она вам даст все, что она может. 2000 по природе, значит 2000 она вам и выдаст. Поэтому хватает августа месяца, чтобы она насеяла 5 рамок, она больше вам, хоть вы будете до декабря, затем продолжать, симулировать все, больше, больше не старайтесь. Получите ровно такое же количество. Поэтому все, месяца, 3-4 недели с головой хватает августа, чтобы закрыть тему по силе семьи в зиму. Но если есть такие регионы, где в сентябре еще товарный взяток может быть, вот, пожалуйста, представитель Польши у нас сейчас присутствует золотарник. В середине, там, ну, во второй, вторая, вторая декада сентября еще бывает золотарник. Ничего страшного, ничего страшного. Вы изолируете матку в начале сентября, можете изолировать, а вот использовать для наращивания, в начале сентября изолируйте, у вас на момент цветения последнего товарного медосбора медоноса не будет уже открытого расплода. Вы получите товар, вы получите товар, а тот а та пчела, так что у вас будет на момент начала этого последнего медосбора в расплоде как раз и составит вам этот костяк зимующего клуба. И еще один, одно утверждение. В те времена, когда жила Анна Маурицова, был такой Эльгип и Майер Майер. Так вот он утверждал, что пчела, не выкармливавшая расплод маточным молочком, не выкармливавшая, но стала э, летной, то есть приняла участие в медосборе, в последнем медосборе, она фатально не изнашивается. То есть на формирование, на формирование фермента инвертаза, для расщепления глюкозы, то есть сахарозы на глюкозу и фруктозу берется минимум белка жирового тела, поэтому износа фатального не будет. И эта пчела, принявшая участие в медосборе последнем, она вам еще составит зимующий клуб, то есть пчелу зимующего клуба. Это то, что вам нужно знать было об этом небольшой такой очерк в предысторию. Экскурс предысторию, о вот технологии, как зародилась эта технология, она не с пальца была высосана, она выстраданная, была в практике, и не ни в одного Малыхина, ни в одного Миленина. Миленин тогда еще сказал, что Хмари нужно было, нужно отдать должное, хоть и там и были небольшие такие нетонкости вот в его этих предположениях. Но, ну, тем не менее, ему нужно было отдать должность, и мы отдаем должность за то, что он принял основное, основной гнев всей науки на себя, что он открыл, он поднял открыл, эту тему, вышел открытым текстом, как ученый на страницах ведущих журналов пчеловодства. Ну и мы подхватили эту тему и дали ей жизнь во всей по всей географии нашего практического пчеловодства сейчас занимается небольшой процент, я вам скажу, так вот по судя по отзывам, ну где-то если если один процент пчеловодов занимается изоляцией маток во всем на всем земном шаре, то это хорошо. Но то, что массово, да, то, что в небольшом количестве пчеловоды тоже да, и отрадно заметить тот факт, что прежде первое, кто, кто сразу с лету берется за эту тему, пчеловоды молодого поколения. Ну, я не имею в виду, что ты, там молодые по, по возрасту, по годам, а те, кто вот сразу взял, логически зашла ему, это философия, это технология. Попробовал, получилось и все. И практика 3-5 лет показывает, ну, я просто, я горжусь пчеловодами с таким небольшим стажем вообще в практическом пчеловодстве. И в изоляции маток и показывает, ну, просто на зависть результат. Так что тема работает. Кто еще сомневается, мы для этого и собираемся, чтобы шлифовать вот эти вот небольшие моменты это завтрашняя философия и технологии завтрашнего дня появляется вот видите вы новые болезни и нужно этими процессами всеми управлять с помощью искусственного создания безрасходного периода и кстати тема по большому счету называется не просто изоляция маток а «Управление биоресурсом, биоресурсом медоносных пчел с помощью искусственного регулирования размножения». Это полное название этой темы. То есть она объединяет в себе и науку, и трактовка по всем, по всем этим тонкостям. Здесь и практика, здесь и наука. То есть технология вошла, вошла в практический быт. Полностью с логическим обоснованием, с научным, с научной подоплекой. И научно доказали мы, ссылаясь на Анну Маврицову, Майер, Майер. И она работает. И дай Бог, и все, кто практикует ее, применяйте на радость. Кто сомневается, значит, пробуйте делать первые шаги в небольшом количестве. И все у вас получится. Можно пытаться, Да, пожалуйста. Добрый вечер всем еще раз. <coughs> Скажите, вопрос таке. Изоляция маток в будь любой там период после акации або после Соняха, как вы говорите, в августе месяце. Как ну, всегда, у нас в Запорізькій области взятку уже немає. Хоч после акации я то есть до акации закрываю, после акации выпускаю, до Соняха у нас нет взятку вообще никакого. И закрываю я випускаю її після соняха тоже взятку нема. Чи доцільно буде її підкормлювати? Чи це есть в цьому смысл Чи, как вы говорите, что после изоляции матка продолжает очень много сиять? Чи есть в цьому смысл вообще подкормки? Ну, дивіться. ну вам остается только сделать два варианта и все. Одни подкормить, підкорм, одні одни. Обычно соняшник вы вы откачали. Рамки даете на с семьям на, на сушку. Ось у це вам и будет какая-то невеличкая стимуляция Або подконки. Або попробуйте, є, є, від, відкривають мед, дают вот таки, відкритий мед, есть стимуляции. Есть достаточно этих откачаних рамок, они их облизывают, сушат и течек стимуляции. И плюс, я же говорю, что самый важливый фактор, те, что матку с изолятора, как выпускаешь, она на, на всех парусах вам даст ту активность, которую не даст семья уже, если она все лето проработала, старая матка, она уже идет на, на затухание, будем так сказать. Уже в августе она той активности не покажет, которую показывает матка, выпущенная в, у серпні с изолятора. Так что попробуйте два варианта. Або скрите одну рамку, яка вам там не, не да... Ну, то, что вы не плануєте залишати в зиму на гнезды, або стара там на, на вибраковку. відкрити, и хай сімья будет вам стимулировать. Хо хотя по логике в любом случае ж я буду в гнездді оставлять якісь мети логіики ну, еще... звичайновичай що да, після ізоляції вона в любому за 3-4ри нідді насіє мені кочество розплоду, те що мені треба в вому да, випадку. Да, да, да, в, в да, да, а в у нас сейчас, так вджлооводи, Як викаєте, ще не можуть людиіти своого там старого э, звички. Заканчився, Соня, и блядь, там, вот они две сиропы раздают его, чтобы матка червила прям чуть ли не до ноября, а потом, где же там садивается. Ну, та, ну, понимаете, трудно, трудно переступить через тот стереотип, в который мы сознательно верили многие годы нашей жизни. Стереотип это серьезно. А когда стереотип уже становится ментальностью, это вообще катастрофа. Стереотип еще может как-то логически заходит, он глубоко в сознание пчеловода, он еще может переступить через себя. Когда это становится ментальностью, это все, это образ жизни и не подходи к нему. Хотя на подсознании уже он соглашается, что где-то тут что-то есть, но вот, вот так работает, так проще, так что-то менять в себе, а если это сопряжено еще и с материальными затратами и с физическими какими-то непонятными движениями, ну, да проще, проще сказать, что это все сказки, а будем делать это. Я, допустим, разговаривал с жиловодами нашего краю, ну, по поводу этой темы. Давно я уже слушаю эту тему, может, 2 третий сезон, только пробую, первые шаги есть, конечно, и в двухматочном утримании. Ну, я вам скажу, что, как вы только что рассказали, не каждый это и верит. Пятьом рассказал, может, один только поверил и то, что и задумался. Вы смотрите, я, вот, я очень, очень часто кажу пчеловодам: если вы уже начинаете пробовать, сделали первый крок, и у вас на радость успех, вы получили успех, и вас, вас распирает где-то поделиться со своим соседом-консерватором блин, до корней волос. Конечно, а тащек не за одним, а с силой командой. Они вам сейчас затуркают так, что вы, вы начнете сомневаться. Вы уже побачили результат конкретного на своей практике. Как вам на ухо сейчас насядуть эти староверы. Все, вы начинаете сомневаться. Поэтому рекомендация такая: якщо вы вам зашло, оно уже вы попробовали. Дайте три роки мовчить. Мовчить, нікому не кажіть, бо вас зіб'ють з Вот А тоді ви вже будете все впевнено, стали. І, і кому ви кажете, вони все рівно цього не поймуть. Один не хоче понимать, другого воно не дано понимать. Третий принцип не буде розуміти на це. І таких більшість. Ось коли до вас він прийде сам, і, і, попроси якісь якоїсь паради там і щоов як робити тут по -от? це вже все людина людина готова це застосовувати але нікого в затилах не пихайте, ні, не кажеш що це ж робе робити що ти ти страчаєшільки ти получиш і там і там би користі там користі ізоляція дасі вам і скр крищом и товар можете получить ні якщо во роз само до нього чому я кажу логически Первые кроки. Логически, если она зайдет, вы осознали логически это. Пробуйте практически на небольшой количестве. Все. Не то, что там вы где-то, кто-то там вам пихнул, и вы за компанией, просто модно. Понимаете? Есть такие понятия. Ну, модно, все изоляции. Это было, кстати, модно, как хмара первые годы. Несколько журналов все пестрят этими статьями. Ну, и все шкинулись. Модно было. Раз, а тут не тут-то было. Все, мода прошла. Начали мы исправлять эту моду на ходу, потому что там оказывается не, не так просто. Это наука. Шишек сколько понабивали. Я вот часто говорю, я за свои 25 лет изоляции шишек сколько набив, что хватит на всех вот это, что сейчас слушает. По изоляции мата. Тому Поэтому никому вы не скажите, пока сами не прийдут. Спочатку сами станьте твердо на ноги в этой теме. Я же говорю, это наука, а потом уже покажите результаты, хай придивляются, побачить, что вы делаете, Бо у меня сейчас молодые бжеляри делают успехи, такие успехи, со стороны аксакали, дивляться, и все не верят. Все равно не верят, понимаете? То что-то не то, что-то у тебя не так, что-то там где-то чудиш. Не может что-то быть, да? не может быть такого, не может быть, не может Йому у него практики, практики у него в жизни больше, даже тому от роду жизни, тому пчеловоду, у кого получается такие ось вот результаты, а он не может с ним смириться, не может, понимаете, потому что, это же не он будет, а ну ка, ему стыдно рота теперь открывает, что он профессиональный вчеловод. Все меняется, меняется климат и, и тема вся, как раз и, и... Світ побачив її, це з зміни клімату. Я почав, коли, коли я до цього прийшов. У мене була тільки одне, одна єдина ціль: не дать маткам червить у січні місяці при цій аномалії тепла. Бо вже починалася півності. Оце перше було те, що що це мої були перші кроки застосування ізоляції. Перші, А потім пішло, пішло, пішло, і, і вже і зараз і саме. Самое главное достоинство изолятора, самое главное достоинство, что он является инструментом селекции. Потому что матки со слабой физиологией или скрытой патологией в замкнутом пространстве не выживают. Вот как раз и в тему сказать прошлым нашим зубам, что такое селекция. Восьмое, пожалуйста, элемент селекции. Мы и не робим. Селекция занимается там ну, специально матководное хозяйство, племенные и так далее. Кто, кто занимается любительской селекцией, так вот, как, как я занимаюсь, то вот, пожалуйста, вам инструмент, еще одно одна преимущество и достоинство этой технологии изоляции, что там слабые матки не живут. Плюс вторая тема до селекции – двухматочное утримание. То есть, они, как и два близнеца, брата-близнеца, идут, изоляция и Що Что там еще один, где фактор отбору, конкуренция между двумя матками и Вони Они, они позже в ройку заходят, бо что распроды открытого много, и между ними, я не знаю, соревнования, как угодно называйте этот фактор. Но они пізніше заходят в район, а отрабатывают этот рабочий стан, как раз это под під Поэтому все, все то, что работает, все то, що, что те, те, що робе на благо практичному джильництва, нашей рентабельности, ради Бога, все, победитель не судят, хай оно працюет. Изоляция пчелиных маток в годовом цикле. Это будет наступное наше обговорение, это предоставление книга книга. Ну, будем, раз не хотите задавать вопросы, будем, будем вам рассказывать то, что есть. И управление регионом с помощью изоляции, формирование ранних отводков на старых матках. Ну, короче, тоже будем. То потихоньку будем ошлифовать. Хмара казал, только тот, кто э, сдатный, помечать тонкости и нюансы, может апеллювать великими глубокими знаниями и аргументовно э, находить решение во всех вопросах что старайтесь, те, шо, те, шо видно, то, что видно невооруженным глазом, это каждый видит, а вот э, тонкость какую-то увидеть. а как раз все серьезное состоит из тонкостей, из тонкостей. А мы побачили так вот, ну там думать, думать не надо, как вот оно видно невооруженным глазом, то там думать, ні, напрягаться не нужно, ни, ни мозгами, ни глазами. А вот именно тонкости, эти тонкости складываем в какой-то такой общий серьезный фактор. И рождается технология, из этого появляется новая технология. Там, Петя, ты хотел ремарку, да, включи микрофон. Владимир Егорович, такой вопрос. Э, каких маток лучше изолировать в зиму? Молодых этого года или годичных, или двухгодичных? Да, я их и у тебя працует, их и закрывай. Какая разница? И цель, какую преследуешь изоляцией? Какую цель преследуешь? Ну, остались, допустим, матка, вот ей год, там уже два года она. Ну. Так? Изолировать, живет она зиму или не переживет? Или лучше пускать молодых? Смотри, э, вот. Эта тема будет, кстати, на в следующем зуме нашем. У меня те матки, те матки, вот я делаю отводки из отводков, и те матки, которые в отводке из отводка, их не поменяли, а 80-90% меняют. Идеальная ситуация – тихая смена. Ну, матки тихой смены, не нужно, нужно пчеловодов, практика убеждать в их эффективности и в их ценности. И те матки, которые у меня две зимовки прошли, вот этот… Ну как можно назвать этот карсер, блин, две зимовки в изоляторах, они мне составляют племенное ядро моей любительской селекции, потому что это экстрим. Две зимовки в изоляции, это экстрим. Если у нее физиология хорошая, крепкая, она выдерживает и вторую зимовку, вот, пожалуйста, ты можешь ее запускать либо в трутневый генофонд, эту семью, либо брать из нее прививочный материал. Я так что можешь, можешь рисковать, либо можешь рисковать, либо можешь ее старую матку, ну попробуй хотя бы несколько таких вот двухлетней, там трехлетней э, продолжительности жизни маток попробуй запустить старые матки, да, больше всего это и свободном перемещение отход маток именно старых и в изоляторах тоже. Первыми, если погибает, допустим, она одна была, никакого перекоса клуба не было, и она погибла, то такой же отход и старых маток именно от трехлетней, трехгодичной давности. Первые отходят старые матки. Если они свободно свободном перемещении, тоже, тоже есть такой вот, такая привычка у них. Была в мене, э, матка, я еще... Ну, верю в то, что нужно что, два года матку менять. але она такая была такая добра. Под каждым оглядом. И, и, ну, под каждым могло быть добра. Я кажу нет, я, я тебе не, не, не буду менять, нехай это сделать бжоле. Я заизолировал ее в семье, в которой заизолировал также матку, яка облеталася у липні, молоденькую. И она очень хорошо червела, эта молоденькая. На весну я смотрю, а ця эта молоденькая не пережила. А эта sta, пережила. Она жила еще до конца сезона. Я ее зазимовал третий раз. <laughs> И она пережила до червня. И в червне ее на в тихой поміняли. И ця была такая сама. Вот, пожалуйста, вот вам показатель. Вот вам показатель. Чистая воды классика. Я очень часто не согласен с этой философией, когда пчеловоды, а как применить ваш, вашу методику, поменять вот, молодые матки, а как вот поменять, вот, допустим, двухсемейное, не двухматричное, а через сетку, вверху молодую матку обгуляли, внизу старая работает. Ну, получилось так, что она не, не отроилась, все нормально. На момент главного медосбора, как сделать так, чтобы они оставили старую? Как вот, Потому что, не, вернее, молодую, поменять в семье на молодую. Потому что бывает такое, что вот на свободный выбор семье они очень часто оставляют старую. А пчеловод вот почему-то хочет категорически поменять на молодую. Отдайте вы суд Божий самим пчелам. То, что она молодая, это еще не показатель, это еще не факт того, что она как репродуктор, как физиологически способная по всем показателям э, дать форму старой и быть лучше старой. Пчелы лучше знают, у них там это УЗИ, МРТ, я уже скажу, или что там у них, э, какие там у них рентген, лучи, чем там они определяют они краще, краще выберут чем молодую, чи старую. И я наблюдаю вот двуматочная зимовка вот в, в модулях. И самое лучшее условие молодую ставлю. Старую там здесь сзади прикрепляют. В надежде на то, что от молодую же ставят, конечно, она там в тепловом режиме хорошем, то да ничего подобного. Сзади у холодному, в про прохолодном зоне остается старая, молодую, молодую лишай, молодая загинет. Поэтому не очень вы принимаетесь этой вот философией, что любой ценой обгуляли молодую. Та вона, может, не да Чи мала какая ситуация была с трутнями? Может, трудни были недокорны в этот час, как нужно было обгулять из матки. Чи погода, над... чи кількість трутня была недостаточно? Давайте, вот видите, пожалуйста, вам пример, уважаемый пане Игорь три сезона три шея заливано на весне пив сезона четыре на четыре чотири, четыре сезона на пив сезона дала донью на тихую змину классика тихая зміна, и донья такая же самая что вам надо там где потребно втручаться, мы втручаемся, там где нет, отдаемо придивляемся, предъявляемость инстинкт керуємо, а не выдумываем свои особисті. так еще будемо будем Питання з практики стосовно двоих матушного коли роблю відводки роблю значить двоих на старих відводках то есть три матки <coughs>, даю в один вулок через сетку и коли льот на бджола летит, там на другий третий день их объединяю. Yeah. потянули в одній кишинке как маточник тихой заміни. Ну я думаю зірвую раз зірвав через тиждень приезжаю знову потянуло думаю окей хай типа будет поднимемся что будет и в матка была вийшла с маточника але пропала что молода с маточника что и стара лишилась как бы через дошку ну разделенную решетку Інша матка другая матка, то как бы правильно было вчинити в этой ситуации? Их надо было перекрыть, но потом как их объединять, если у них будет своя... Смотрите, да, довольно распространенная ситуация, такая, как вы сейчас озвучили. Если у вас при двуматичном утриманню, вас потянули в одной матке тихую измену, если якщо, якщо вы, короче, варианта два, або, або убираете две матки и давайте, если тихая смена, хотите гулять, в давайте в две семьи маточники на облет тихой смены, если вы хотите, если вы хотите, вам, або, або зривайте там маточники, або зривайте и давайте на ту матку, яка у вас Яка у вас працює, відкривати, об'єднуйте їх і все, і все. Бо там все уже толку не буде. Раз вони почали, почали тяг, тягнути на тих измену то все так оно и буде. Об'єднути для одной матки. Або забирайте ту, або две плідні. Давайте на два на два відділення, два маточники хай вам обгулюють молодих маток у цьому від. Тобто варіант, що стара. Ну, что молода не облетается, поки они... Молода облетается только, если вы наглухо перекрыли. Понял. Дякую. При, при наявности старой матки и разделительной решетка молодой не дадут облетаться. Понял. Дякую. Або наглухо, або сетку хотя бы. Сит... А сетка двойна должна быть. Так, ну все, шановне панство. На сегодня достаточно. Короче... Або вы готовите вопросы, або я буду вам, Оце, как сегодня пробный шар, те что я готовил на, на обучение студентов, я вам буду потихоньку про свои книжки розповідати и темы. Вони то потрібні, на... может, как какой-то нюанс, какой где у кого вирікне, будем повторять его, что-то по-новому, -по трактовка, ну, я хоть будем спілкуватись. Так, дуже дякую за спілкування. Дякуємо. На все добре. Дякую. До свидания. До свидания.